сумник полез все видео сейчас нет а. э, помол не уебенься придурок Ебаю вот, топоров в жопу. <свят> Называется под сам-сам под собой и сук рубит <свят> <свят> Не, главное, один, одной ногой стоит он на Он должен упасть, по идее. У кого, у кого какие ставки? смотрю да да мы сейчас еще да пуст рано да его, Стой, я прыгну. сейчас он дал что ломать и папу це Плалин плюс ну, ну, ну. а, быстрее. Да, все, сама разберешься. Аську закрой контакт закрой. А это стих. Мы, короче, доебуем сейчас. Нахуя, я его вообще Я думал, он блядь, будет. А что не видишь, что Ладно, готов. Так, грешь, маленько. Мы, короче, просто так пилили, рубали. Сотворопируйте меня. Вас Ой. на видео снимают, шокоформатные. Я сделал это. Звони, Шарея. Сейчас позвоню. А где пиво-то? Надо в костер этой. Жирке вот Скажи то, что еще минут 10 будет, блядь, жеребьевка. Алло? Да. Почему? Да. Нормально время, только ты все да, может, нет. Меня тоже Давай, давай, к этому времени подходи. Да, да, да. Скажи, я и а. Води. Я... Ну мы ты какая-то пропан пройдешь. Вот в то же месте, где обычно. 200 метров где-то. Засунь всех куда-нибудь. Сейчас что-то пить неохот. Вы куда-нибудь всех поставь туда, сзади. Ай чё?